Всем привет! С вами как всегда Маша, и в этом видео мы будем играть на австралийском сервере. Ну что ж, выходим из конюшни идем. Ну, итак, да, как вы ви видите, на этом аккаунте у меня тоже беспорядок конюшни. Ну, мне нормально с этим жить. А вы что думали? И самое первое, что мы можем заметить. Ну, я как всегда живу на ферме Стива, и вот как раз. Клубы. Клубы. И клубы. И... Клубы. Увлекательно, правда? Я сейчас очень хочу глянуть. Не тренируется не то на манеже. Сегодня воскресенье, сейчас... Вот. И... Нет, никого нет, к сожалению. Хотя обычно я вылавливаю. Давайте быстро сделаем новые квесты. А, тут даже не дают прикол, ребята, все это время даже опыт на не давали персонажа. О, господи, боже мой. У меня была, кстати... Э, идея. он ну, там Раптор стоял я вспомнила свою идею. Снять, э, что находится в окружении чемпионата. Особенно чемпионат поняли, там очень интересно. Поэтому, да, ждите видео, и наконец-то об этом вспомнила. Это будет прикольно. Ну, по крайней мере, я так думаю. А то следующий чемпионат здесь, что ли? А, да, смушайте здесь следующий чемпионат будет. Конный манеж. Очень хочется чехнуть, может, все-таки. О, Как круто. Слушайте. А вы кто? Ой. Ой. Ой. Вот смотрите, я не понимаю. То у них нужно покупать абсолютно одинаковую лошадь одинакового масти, И русские бы просто ну, послали, понятно куда, да? То у них амуниция за СК, Да? И поверх этой амуниции заиска которую наши русские вы послали, понятно куда, они надевают бесплатную одежду для лайфа. Я ничего не понимаю. Я просто, я просто уеду отсюда. Я не понимаю ничего. Блин, у меня в онлайне, в друзьях, почти никого нужного нет. Я хотел сделать красивый скрайшотик. Не-не, перекиньте меня сейчас сейчас бан. Такая, простите... Но у меня чат-бан. Это, по-моему, моя подписчица глазычного канала. Потому что, да. У меня либо подписчики в друзьях, либо настоящие друзья. Нет, мне не чат-бан, а нажимаю. Да, я понятия не имею. Да, тебе не в что-то происходит. Так, это тут у меня у многих рекордов, что-то ничего не пребывало вообще. Это вообще даже не заглядывайте сюда, это очень опасно для жизни. Я так люблю этих читеров. Читеры везде. Ребята, я не знаю, что за такие баги сезон как я нахожу баги. Но кто-нибудь мне скажет, почему? Он вот этот маленький клуб делает что-то больное такое красивая вот у меня там как раз подруга. Чем этот большой клуб как... Стоп! Что происходит здесь? Что, что это было Тут, короче, я не записал. Они тут а, друг друга зачем делали вольты. И, короче, поврезались в стены. И, короче, здесь непонятно, что произошло, но это было что-то гениальное. Э -э у меня аж это. У меня же голова закружилась потому что я не поняла что это вообще как ну, каша просто разделалась ребят я никого не хочу оскорбить это мое личное мнение Ведь это даже не оскорбление это я говорю то что я бы исправила но это не значит что это ужасно то что-то плохо просто как-нибудь по-другому было бы лучше но это выбор для каждого. Если людям, ну, это понравилось, и столько людей в клуб вступили, значит, их это устраивает. Пусть это остается, так и есть. О, да, у меня уже машет. Я, короче, попросил что-нибудь сделать. Они что-то ничего не делают. Погодите, нет. Что-то происходит. Сейчас. Что? Ага, понимаю. Понимаю. -э -э ничего не понимаю? Или это... Они так все делают? Типа здесь чистят лошадь. Или это они пытаются сделать мне как Окей. Боже, тебе будет прикольно, если я сейчас получу от буду сюда начать чистить лошадь. И это был бы какой-то бред. Что происходит? А, вот она попросила. Что происходит? Не двигаются. шо происходит? Что происходит? Окей. Давайте просто напишу. Okay, просто пишем Hi. если хотят я кататься я им помогу <свист> я не могу блин помните у меня был старый видос где я еду чем на австралийском сервере куда-то вот у ну, него вернулась обратно спустя три года да и вообще в игру вернулась спустя три года и там я повстречалась помните с... Верку, который а... Ника, у меня Изабет Брисхард, а у неё Изабель Слоухард, представляете? Ну, полды моего канала помнят, но за что вы влюбите. А что это все очень забавно. Ну и вот, мы с этой девочкой до сих пор дружим. И у неё ориентация. А вы поняли, да? На самом деле, тут очень много людей с такой ориентацией. И чтобы вы знали, да, вы можете подойти, вас начнут кадрить, а потом вы можете сразу уйти. А другого вы можете подойти и вас начнут срать. И сказать, я живу в свободной стране, ты мне ничего не сделаешь. А если скажешь, что русский, тебе скажет: ты живешь с медведями, у вас лежит снег. А еще у вас сало, шапки, ушанки, а больше я ничего не понимаю. И вы все агрессивные, потому что у вас холодно. Ничего не понимаю. А, она знает? Она знает мой канал. Все это тоже значит подпишется. потому что я что-то не помню такие ники. Если я не помню, если я не помню ники, значит и подписчики. Не, прикиньте, если она ну, подумала, что Грингл Мария это, типа, мой англоязычный канал, и будет ждать видоса, а его не будет. Будет обидно, конечно. Вау. Она мне намекает на очень старое видео. разрешение сделать скриншот. Ой. Ой, -ой, Ой, Ой, Давайте. Это будет круто. Да. Кристалл. Кристалл, из кадра. Из кадра. Вот из кадра. Пожалуйста. Кристалл, прости. Ну. Прости меня. вот так вот надо ставить Да Ёма, почему я опечатываюсь? <гас> я на гусину ударилась Ребята, давайте так, если мы на этом видео наберем очень много лайков, если вам это понравится, я запишу вторую часть, потому что мы здесь не успели все увидеть. Нужно тут заходить в разные времена суток, в разные дни, чтобы это все понять, это все очень долго. Потому что вот реально есть ну, отличия от наших русских серверов. А, поэтому ставьте лайки, я посмотрю, вам надо это или нет, если это видео будет непопулярным. То, значит вам это не надо я так понимаю не очень интересно ну, а также не забывайте подписываться на мой канал а с вами была я маша всем огромное спасибо за просмотр и пока пока